Всем привет, друзья! Как вы уже знаете, что в моем автомобиле установлена мультимедиа TI с версией S-PRO. И буквально вчера я пытался перепрошить магнитолу, вернуться обратно на модифицированную версию CC2. Вставил флешку, магнитола перепрошилась, все отлично. И на стадии загрузки меня ожидала такая картина, не очень приятная. В общем, сейчас я вам покажу. Включаем. Вот. Видели? Пытался запуститься главный экран. И вылезло вот такое вот сообщение. Нажмите кнопку для отображения экрана, калибровки, зона проявления, сенсорная зона и так далее. И тут появляется в углу красный, вот этот вот с белым. То есть мы должны, получается, откалибровать экран. И что бы я ни делал, куда бы я не ни нажимал, ничего не происходит. То есть это вот случилось после перепрошивки. Непонятно, с чем это связано. Никак это ни на что не реагирует экран. То есть я вообще нажимаю... Единственный момент, как можно вообще перейти на главный экран, я почитал на форумах в интернете. Я подключал мышку через USB разъем, появляется у нас курсор, курсором я нажимаю сюда, открывается главный экран. И, соответственно, я уже могу мышкой работать, но сенсор не реагирует вообще ни на одно нажатие, даже вот эта вот боковая панель кнопок тоже не работает. Кнопки на руле работают, не работает полностью весь сенсор. Соответственно, я начал изучать эту тему, пообщался с ребятами с форума FOPDA, на что они мне порекомендовали сначала попробовать еще раз перепрошить с специальным файлом, который сбрасывает настройки, точнее не сбрасывает, а устанавливает настройки для экрана, то есть уже как откалиброванный экран. Я пробовал несколько раз, у меня ничего не вышло. Я записал видео, кстати, по поводу того, что вот не работает. Отправил в поддержку TI с китайцем. Вот жду, когда они мне ответят что-то по этому поводу. Вообще, не хотелось бы, конечно, вообще отправлять эту магнитолу обратно, ждать какое-то время, чтобы мне ее отремонтировали. Неприятная ситуация. Так вот... Пообщался я, опять же, как я и говорил с ребятами на форуме FOPDA и пришли к такому решению, что скорее всего у меня с сенсором что-то случилось, а то, что это произошло после прошивки, скорее всего, это просто совпадение. Рекомендовали мне разобрать, соответственно, и передернуть шлейф с экрана, то есть вытащить, воткнуть обратно и попробовать еще раз запустить Собственно, сейчас я это и буду делать. Буду разбирать, снимать все накладки и вытаскивать мультимедию, Понесу домой и все это в домашних условиях попробую сделать. Надеюсь, что это поможет. Скорее всего, засниму, как разбирается мультимедиа. Точнее, там нужно будет снять заднюю крышку. И когда она снимается, соответственно, там будет шлейф. Видео на канале уже у меня есть по разборке этой мультимедии, поэтому я Подробно снимать не буду. Вы можете посмотреть. Ссылку я оставлю. Будет подсказка. Там я меняю заднюю крышку на тоже мультимедиа S-Pro. Только когда она у меня была установлена в Lada Vesta. Ну что, пойду пробовать. Надеюсь, что этот способ мне поможет. Как я и говорил, не хочу я связываться с ремонтом. Так как какое-то время мне придется ездить вообще без музыки. Так как я штатную Мультимедию уже продал Поэтому все-таки надеюсь на то, что Проблема решится просто переключением шлейфа Ну что, пойдем пробовать Итак, друзья, вот она наша магнитола Крепится она на четырех шурупах по краям И еще два сверху Сейчас я их откручу Сниму крышку и посмотрим, что там у нас со шлейфом. Так, открутил 4 шурупа. Верхние не обязательно откручивать. и так потихонечку открываем. И смотрим. Вот у нас идет шлейф на экран. Сейчас мы это все дело потихонечку перевернем. И попробуем посмотреть, как у нас там все это. Закреплен. Так, вообще, конечно, странно, что что-то с, с ним могло случиться. Так, получается, вот он у нас здесь залеплен специальной термолентой. Так, ладно, я сейчас все это дело отключу и дальше уже покажу. Итак, друзья, шлейф я отключил, отклеил эту ленту. Отключается он очень легко. Вот эту вот пластиковую защелку поднимаем вверх и вытягиваем на себя шлейф. В общем-то проблем здесь я никаких не вижу. Шлейф сидел на своем месте. Не вылез, ничего. Ну, как говорится, попытка не пытка. Попробуем. Проверил еще на всякий случай вот этот шлейф. Здесь все нормально, но непонятно, за что он отвечает. Он идет вот сюда вот на плату сбоку. За что он отвечает, непонятно. Может за подсветку. Может еще за что. В общем, его тоже на всякий случай отключил. Еще раз соединил. Ну и сейчас буду обратно соединять шлейф и закручивать все обратно. Посмотрим, что из этого выйдет. Пойдем в автомобиль, подключим и проверим. Так, собрал я все в обратной последовательности. Протер контакты на шлейфе. Воткнул его на место. И сейчас будем собирать все обратно. Что-то мне подсказывает, что дело вообще не в этом их там хорошо себя чувствуют и с ним просто ну, не могло ничего случиться в любом случае проверим если что поддержка как TIS обещает у нас есть можем в любое время к ним обратиться и они нам все починят но Какое-то время придется все-таки есть без магнитола. Вообще, насколько я знаю, что люди на форуме ФОПД описали, что каким-то образом договаривались с продавцом, что а, если вдруг что-то случается с мультимедией, то вы отправляете ее на ремонт, а, показываете все документы, что вы ее отправили, и в это же время, когда, точнее, вы все показали продавцу, что вы уже отправили все, продавец вам высылает новую как бы взамен вашей, чтобы вы пользовались и, как говорится, ездили улыбались. Но насчет этого я не знаю. Кто-то писал, что им так делали, что даже деньги возвращали за пересылку, так как отправляете вы за свой счет. Поэтому нужно пробовать договариваться. Китайцы, они вообще молодцы, конечно, они всегда идут навстречу. Сколько общался с новосибирской поддержкой, те ребята вообще неадекватные. С ними договориться о чем-то, это просто, знаете, как с каким-то быдлом разговаривать. Просто пытался сколько раз с ними общаться, и они постоянно отвечают так ну, грубовато, просто это неприемлемо для поддержки, для теассии. Я, конечно, понимаю, что они там супер крутые такие, развиваются, но общаться с клиентами просто это неадекватно. но это уже чересчур. Китайцы всегда доброжелательны, с ними общаешься, они всегда готовы и рады помочь. Поэтому я все-таки пишу всегда китайцам, если что-то случается. И думаю, что мы с ними все-таки решим этот вопрос, если вдруг что-то не так. Так как все-таки мультимедии даже еще года нет, даже полгода нет. Поэтому думаю, что все будет нормально. Ну да ладно, пойдемте пробовать вставлять в машину, проверять. Так, друзья, момент истины. Ничего не подключал, подал только питание. Остальные провода пускай висят, нам важно узнать, работает ли экран. Так, включаем. Так как я выдергивал питание, сейчас будет долгая загрузка. Так, нажмите кнопку. Для калибровки. В общем, нет друзья. Это не помогло. Все как было. Хотя нет, стоп. Смотрите. Запустилось. Так, но все равно не реагирует. Так, боковые тоже. Не работают. Нет, друзья, так и не работает. Если кто сталкивался с такой проблемой, напишите в комментарии. Так как я знаю, что многие э, смотрят мой канал, э, у кого есть такая мультимедиа, возможно, вы сталкивались с такой проблемой. Ну, а я буду терроризировать китайцев. Может, они мне чем-то помогут. Ну, тут явно проблема не на программной части. Скорее всего, это какая-то все-таки проблема с экраном. Видимо, у меня просто действительно так совпало, что хотел прошиться, и сенсор у меня сдулся. Ну, а на этом у меня все, друзья. Если интересна дальнейшая судьба моей мультимедии, Оставляйте свои комментарии Пишите, ставьте лайки Если нету, соответственно Больше не буду про нее снимать Потому что не знаю, насколько затянется Еще вот это вот Вся каналия с этой мультимедией Вообще, конечно, я и очень доволен Не ожидал, что так получится Никогда такого не было И вот опять Ну, в общем, на этом у меня все, друзья Всем удачи на дорогах Всем пока